It's amazing to meet you. Встретить вас это потрясающе. Это просто невероятно. Возможно, все станет понятно, когда я объясню, кто я. Меня зовут доктор Элли Стейпл. И я психиатр. Я занимаюсь особым типом мании величия. It's a growing field. Это растущая область психиатрии, естественно. I specialize in those individuals, who believe they are Я специализируюсь в тех индивидах, которые верят, что они супергерои. <звы> Good for you. Рад за тебя. Вы трое убедили себя в том, что у вас есть невероятные способности. Как что-то из комикса. Вот это вот выражение, немножко поподробнее объясню. Оно указывает не источник, а что-то чему. что-то свойственно. Да? то есть способности, которым было бы место что-то в этом роде дэвид дэвид Дан, единственный человек который пережил то крушение поезда столько лет назад What do you do? I'm in security. Чем ты занимаешься по жизни? Я в охране. You you вы думаете, что у вас есть суперспособности? Это ощущение. Vision. Видение. To Мне нужно тронуться на них. You you вы думаете, что вы защитник? Меня зовут Патриша. Ну или Патриция. Патриция. No У меня нет сомнений. Обратите внимание, в данном случае это значит сомнение. Есть две дюжины личностей. Ну, в вас имеется в виду. Я Мэри Рейнольдс. Порфавор, We almost got you, bro. Я Мэри Рейнольдс. сеньор. Ну, понятно, прошу вас, сеньор. Мы почти одурачили тебя. И сегодня все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, оставляйте ваши вопросы в комментариях под видео. Увидимся.